Нет. Дашки посещаем? Да, да. Давай, привет, Даш, привет, Ростов тебя приветствует. Илья, меня зовут, в общем, послушай, пожалуйста. Он хочет звезду с небосвода достать, Он хочет ее подарить, Не хочет он есть и не хочет он спать, и даже не хочет пить. Он не понимает себя самого И не приглашает гостей. Он знает, что хочет лишь одного Просто быть рядом с ней. Это любовь, просто любовь, Такая непонятная. Это любовь. Простая и приятная Теперь куплет про тебя Она перестала подружкам звонить Хоть и рядом ее телефон Боится она звонок пропустить А если позвонит вдруг он Все вроде в порядке, но вот в чем беда Ей хочется лишь одного Чтоб с неба, конечно, спустилась звезда Но только в ладошку его это любовь, просто любовь, Такая непонятная. Это любовь, просто любовь, Простая и приятная. Наверно, боги сошли с ума, Но нам этого не понять. Ведь она, а значит, есть, как бы с неба звезду достать. Это любовь, просто любовь, такая непонятная. Даш, привет, Ростова. Чётко, чётко, чётко, вообще оттаскивай.